Всем привет! Сегодня мы будем заниматься разборкой аккумулятора от квадрокоптера KF-101 Max. Для этого нам потребуется открутить по три винта с каждой стороны, после чего аккуратно сняв верхнюю крышку мы сразу же видим наш аккумулятор. Далее предоставляю вам несколько фотографий а, самого аккумулятора и платы находящиеся под ним возможно данная информация кому-то покажется полезной сам аккумулятор имеет размеры в длину это 78 миллиметров ширину 34 миллиметра и высоту 30 миллиметров а внутренняя часть корпуса имеет следующие размеры длина 90 мм ширина 35 мм и высоту 33 мм на самом деле это приблизительно размеры особенно глубины Она варьируется в зависимости от мягких прокладок, которые можно уменьшить, либо полностью удалить но я это не рекомендую потому что они все же держат аккумулятор в правильном положении, что необходимо для правильной его работы. Но эти размеры все равно полезны тем, кто собирается ремонтировать аккумуляторы, либо их полностью заменить на какие-либо аналоги. Ну, особенно если эти аналоги мощнее. То есть для тех, кто хочет увеличить э, время полета своего дрона. Ну и плюс несколько фоток примерно о тех зазорах, которые имеются при использовании заводского аккумулятора последний этап он в принципе не нужен но если кому то интересно полностью разобрать то необходимо открутить еще четыре винта с платой после чего весь аккумулятор можно считать полностью разобраны и несколько фотографий нижней части последней платы возможно Кому-то эта информация также покажется полезной для проведения тех или иных ремонтных работ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Следующее видео будет посвящено разборке аккумулятора для квадрокоптера F11S4K PRO. И будет также видео, где мы сравним обе батареи от двух этих квадрокоптеров. Всем спасибо, всем пока!